луна на мягких лапах кошачьи подкравшись отворила облака был голос слышен он издалека всем сердцем звал и пел я на удачу побрел на зов души неутоленной на зов все громче бьющего ключа весь прочий мир печально замолчал как будто упиваясь песней, стоном, рыданием и выстраданным чувством, отчаянно желающим воспеть, любовь и одиночество. Кометь сочилась из души, пел Заратустра. Я свет, а как мечтаю статься ночью, но в том и одиночество мое, что светом и поясом. Воронье ночное душу пьет и сердце точит. О, звездочки, мой дух неутомим, за ваш бесценный дар воздам старицей, со сцами света мог бы насладиться, когда бы сбылся темным и ночным. Но я живу в своем искристом свете, и пламя поглощаю суть огня, которая исходит от меня. Я сгусток одиночества, я ветер». Был слышен сердце стон, и резонансом печально отозвались камыши. В безмерном одиночестве души плескалась вечность, ежилось пространство. Спиралью извивалось мироздание, сворачивался в точку здешний мир. А небо то светилось, как сапфир, то черной занавешивалось тканью.